Поставьте здесь посты возле каждого служебного телефона. Филиппс! Я здесь, сэр. Возьми четырех человек из своего отряда и охраняй этот телефон. Если кто-то подойдет, стреляй в него. Есть, сэр. Почему мне кажется, что сейчас мне не удастся вздремнуть, что я так заслужил? Призрак, извини, парень, тебя нужно вернуть обратно. Там такая каша, не об возле линии. Она сдерживает солдат, чтобы дать больше времени остальным. У нас много раненых. Кому я больше всех нужен? Джейкоб из Гносиса. Он ранен и находится без сознания. Корраб защищает его прямо сейчас. Их приперли к стене в водонасосной комнате в конце главного вестибюля. Я говорил им открыть клапан. Призрак, воспользуйся как надо этим оружием.